Потренировались, подвигались, много побегали, так что к субботе, я думаю, будем готовы. Да, все игры тяжелые, и с Нафтаном, и с Баттеном. А с Нафтаном у нас что-то не получалось вначале, но потом все-таки э, за счет темпа, за счет желания мы добавили забили гол и, и нам стало проще. Ну, Кродно всегда непростая команда. Они всегда пытаются играть в футбол, играют так довольно-таки агрессивно. Так что будет сложно для нас выезд. Ну, будем стараться выигрывать, брать три очка и идти дальше. С мотивацией у нас все в порядке. Не, ну, страха нет. В футболе все бывает. Так что можно, конечно, где-то оступиться, но будем стараться этого не делать. Наша игра это вся команда нацелена на результат. Мы все обороняемся вместе, и все вместе атакуем. Так что... Только командные действия, только обороны. Мы лучше в конце сезона посчитаем, сколько мы пропустили, сколько мы забили. Пока хотелось бы меньше пропускать, но пока неплохо. <музыка> Комфортно со всеми ребятами, со всеми хорошо знакомыми. Со, со многими играл и в паре, и с Сергеем, и с, и с Русланом, и с Шевой. То есть, Никаких проблем нет. Как бы пока играем мы с серым, то есть ребята всегда готовы выйти и помочь команде.